Ребят, всем привет, отличного настроения, и не потому, что сегодня к нам приехала долгожданная Люмия 920, а потому, что сегодня-то какой день? Правильно, сегодня Международный Женский День 8 Марта, так сказать, от лица себя и своего канала, поздравляю всех зрителей с этим прекрасным праздником. Да, я надеюсь, среди нас таковые имеются. Не спорю, мужиков, парней, ребят, у нас, конечно же, больше, но и прекрасных дам немало. А вот что наша сильная половина сегодня подарит своим дамам, сейчас мы и увидим. Вуаля, вот они, наши покорители женских сердец, дамские уголь. Ну и так далее. Да и мы теперь не растеряемся и будем знать, что прикупить в преддверии следующего 8 марта. Ну что ж, а сейчас следующий вопрос. Как мы все заметили, наступила весна, но не все из нас так просто готовы расстаться с одним из самых главных атрибутов нового года. Да, у меня до сих пор стоит елка. Так вот, вопрос следующий. Когда же все таки стоит выносить ели? И как это сделать максимально эпичнее? Ну так сказать, чтобы запомнилось на весь оставшийся год. Не забываем, что принимаются только те предложения, которые будут оставаться под моим сообщением для интерактива вот так оно выглядит еще раз спасибо за понимание ну так вот ребят продолжим нашу мини эпопею связанную с покупкой оригинальных восстановленных телефонов на Али и распакуем Люмию 920 погнали вот такая вот у нас посылочка как вы могли заметить, дутая что-то там интересное неужели она распухла, батарейка там А, даже так что у нас тут ничего больше нет сторонку и вот так вот Ну это уже просто не знаю как с нашей почтой бороться Видел, как другим ребятам присылали в таких же упаковках думаю это классная вещь вот так телефон точно доедет целым а как раз раскрывается как-то гуманно или надо резать вот она коробка вот так выглядит. Ну, я думаю, все знают, как выглядит коробка с 920 линии. Все, все в сторону. Начнем рассматривать эту прелесть. Пока что все выглядит радужно. Давайте откроем, посмотрим. Язычок тянем. Вот. Так, ну коробка, разумеется, не оригинальная. Потому что честно. Полиграфия такая. Я бы не сказал бы, что прям четкая. Думаю, коробка не оригинальная. Ну, разумеется. Так, это у нас бампер. Силиконовый. Ух ты! Все, мягенько так. Ух ты! Ух ты! Никогда, честно, не держал Lumia 920, да и вообще Windows Phone редко в руках держал, только в магазине на уровне подошел, заставочку поднял, там туда-сюда и пошел. Ребят, смотрите, смотрите, подождите, подождите, раз, два, три, что это такое? Что это такое, господи, блин, забавно. Вот, кстати, про iPhone говорил то, что китайцы присылают, допустим, черный телефон и розовый чехол. Так вот, у нас тут к черному суровому телефону сейчас мы его достанем, давайте посмотрим. Вот такой вот солидный черный кирпич пока правда, не ну что он черный, вот он, тяжелый такой, суровый телефон, однозначно, и вот эта прелесть, ну, смотрите, так, ладно, но перед тем, как переходить к брутальной части нашей распаковки, давайте все-таки посмотрим, что это такое, так, тут нас сразу встречает скрепочка для симулатка, вот такая, как на айфонах, что ж, это за загадочная вещь-то такая? О, она рассоединяется. Загадок стало еще больше. Что это такое? Дисней. Блин, вы видите выражение глаза? Лица. Глаза как в разные стороны. Но однозначно, милая вещь непонятного предназначения. Так, что у нас тут? Классика. И что-то необычное. Вот первый раз вижу, что это такое. Это наклеечка Gold 24 карата. Блин, может не карата? Ребят, честно не знаю, в чем золото измеряется. Да, стыд мне и позор. Вроде бриллианты. Но это точно не бриллианты. Вот такая золотая наклеечка с автоботом. Блин, ну телефон же черный. Надо было десептикона. Ладно. Ладно, ладно, но на этом подарки не кончаются, прям подарков больше, чем, э, по-моему, аксессуары к самому телефону. Подставка у нас, которая ничего не держит, и вот такая вот. Да, блин, ну почему? Вот это еще одна прелесть, это у нас вставляется разъем для гарнитуры. Блин, как он мило теперь смотрится. Блин, аксессуары, вот подарочки конкретно порадовали. Он что-то не выходит. И отдай. Так, он не выходит. Блин, ладно. Отложим в сторонку, пройдемся по аксессуарам. Это у нас наушники, гарнитурка, вот такая вот USB кабель и зарядка. Вот под нашей розетки сразу. Нокийевская. Кстати, без никаких логотипов, ни Nokia, нигде ничего не написано. Так, просто а, сила тока у нас какая. Ну, 1 ампер, Не знаю, бла-бла-бла, скорее всего, из этого разряда. Так, мануальчик нокиевский. Разумеется, отпечатанный где-то у нас под столом в Китае. Что у нас тут? Ух ты, длинный такой русский язык. Ладно, зачем она нам? Так, дальше пленочка. Еще одна сверху телефона. Кстати, на экране уже одна имеется. Вот она. И без пузырьков. Спасибо. Так, следующее. А это у нас, как я понял, гарантийный талон. Да? Да, гарантийный талон. Не заполнено ничего. Ну, я не знаю. Пригодится, не пригодится. Может сейчас не получится вот эту вот прелесть вытащить и пригодится гарантийный талон. Так, я, наверное, поставлю на паузу. Сейчас попробую это высмекнуть отсюда. Э, ну что ж, с помощью смекалки из зубов мне удалось извлечь народный организм. Вот он валяется. Так, давайте посмотрим по сборочке наш аппарат. Так, так, так. Волосы чьи-то. Ну, экран у нас не выпирает никуда. Да нет. Ну, сборочка, ребят. Ну, честно, вот пока что на первый взгляд на пятерку. Классно, все качественно. Хотя, да не, не болтаются, нормально кнопки держатся. Так, давайте запустим его. Где у нас люмен включается? Ну вот. Раз, два, три. А в ответ тишина. Вот блин. <свят> что, еще один севший телефон? <свят> да, походу телефон сел. Я смотрю, это сейчас уже мейнстрим у китайцев. Просто брать их, кидать в коробку и даже не выключать. Или что-то тут похуже. Ладно, сейчас поставлю на зарядочку быстренько. Скажу вам, что с ним. Ну что ж, ребята, удалось мне запустить нашу люмию. Вот она. включается, все нормально. Кстати, продавец сразу поставил русский язык, что приятно, особенно для того человека, который в Windows-фонах вообще никак не шарит. Вот, как я понял, ну как не шарит, ну не особо. Как я понял, тут стоит какая-то старая винда, это не 8.1, потому что я знаю то, что плиточки будут. На плиточке можно обои ставить, а тут, как я вижу, просто вот всего в одной цветовой гамме. Давайте посмотрим. зайдем в настройки. А, сведения об устройстве. Да, Windows Phone 8. Просто 8.0. Lumia 920, разрешение экрана так-так-так. Что у нас еще что у нас можно показать то что у нас работает то здесь давайте камеру проверим камера мотор понятно будем тут искать тут я ничего не могу найти так ну работает уже хорошо давайте сфотографируем что-нибудь ух ты со вспышкой ток ну я не знаю но мне кажется камера у нее родная Потому что для 8 мегапикселей при таком освещении... Ну, 8 точно есть. Четкие снимочки. Ладно, протестируем все. Пойду, схожу, пофоткаю. Что еще так бегло можно показать. Опять же, что мы получили? Nokia 920 э, с неоригинальными аксессуарами, с неоригинальной коробочкой и, скорее всего, ну, я думаю, неоригинальный корпус или может экран. Ну, экран, я... Не знаю, в полном тесте уже скажу, родной или нет, но экран хороший Не знаю, видно вам или нет Это, наверное, не на полную яркость стоит Опять же, я просто не знаю, где тут что-то как Чтобы быстро все вам показать И Экран, экран блокировки А, вот яркость нашел Да, вот средний был Поставим высоко Честно, Супер-Пупер прям яркость не поднялась, но ну, экран хороший. Не знаю, должен быть AMOLED-дисплей. Что это на деле? Ну, в полном обзоре. Думаю, все. Больше мы ничего сейчас с вами не увидим. Интересного. Обязательно постите группу ВКонтакте. Там я выложу несколько фотографий этого смартфона, фотосет будет. Вот. И не забываем про голосование, которое у нас в группе проводится за следующие, оригинальные и какие-то другие разные интересные девайсы. Обязательно проголосуйте, зайдите. Буду всех вас там рад видеть. Подписываемся обязательно. Это тоже приятная штука. Подписываемся на канал, ставим лайки, если вам понравилось мое видео, и не забываем оставить парочку комментариев по поводу увиденного. Надо же мне как-то улучшать свой контент, ребят. Так что жду ваших комментариев. Все у нас идет с упором. На кого? Правильно. На вас. Что я включил? Добро пожаловать. Ух ты. Не-не-не, ребят. Нет. Обновимся, попробуем до 8.1. Посмотрим, по воздуху обновляется она или нет. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.